На небесах живут родные души, Стараются нас оградить от бед. Их надо научиться только слушать, Мы сможем получить от них совет. Свое тепло нам с неба посылают, К нам прикоснувшись солнечным лучом. Когда нам плохо, то они страдают, И с нами плачут проливным дождем. И яркою звездою загораясь, Нам освещают жизни трудный путь. И солнцем сверху смотрят улыбаясь, Когда нам удается что-нибудь, По ним тоска нас очень часто душит, Когда-нибудь, и мы уйдем туда, На небесах живут родные души, Молите же за них хоть иногда.